вот это сейчас модное «Живи в этот песня есть такая «Я в моменте». Знаете, да? То есть гораздо важнее быть в адеквате, а не в моменте, потому что есть люди, которые все время в моменте. Согласны? Да, они все время в моменте, но не в адеквате. Поэтому я считаю, что нам нужно быть в адекватном состоянии и понимать, что человек – который сейчас находится напротив меня, это самый важный человек в жизни. Потому что вот я пришел к Любви на 5 минут. Это самые важные 5 минут в моей жизни. Я бы тут точно не находился, если бы это были не самые важные. Но вот эта деталь, когда ты не делаешь ну, много лишнего, мы все делаем что-то лишнего, это безусловно. Вот момент, когда вы разговариваете с человеком, проводите для него э, информационную встречу по продукту, консультацию, это самый важный момент для вас, должен быть и человек тогда это почувствует он поймет что вы к нему относитесь как к важному человеку потому что очень часто мы находимся значит физически здесь но мозгами дети огороды понятно что у нас все, у всех все это есть но если мы присутствуем здесь полностью вот на на этой беседе то наша встреча может сократиться и у нас больше будет время на детей и огороды Потому что, когда мы некачественно здесь, то, а, а когда придем к детям, ну, мы будем их обнимать и понимать, что там я не сказал вот это, не сказал вот это, надо было промолчать, что-то я лишнего наговорил там много, и получается, что о, мы, мы и не там, и не тут. Вот, Поэтому э, давайте быть и в моменте, и в адеквате. да?